Снова здравствуйте, дорогие мои друзья. Мы продолжаем наш курс по Благоводдите. И сегодня мы рассматриваем второе слово, точнее, Тритараш Штрувача. да, но к кому он обращается. Дальше там говорится о том, что он обращается к своему советнику. И перед тем, как разбирать смысл первого текста, мы поговорим о том, кто такой советник, что это за фигура и что в нем особенного. Его зовут Санжаю. Я не знаю, не встречал описания, как он родился и откуда он, но любой советник имеет очень большую игру знаний. То есть это очень мудрый человек. Так или иначе, потому что ну, царь э, огромного государства, одного из самых сильных государств, естественно, должен иметь очень хорошего советника. Здесь сомнений нету. И Санжаю это очень известный, точнее очень мудрый советник, который всегда давал царю очень разумные советы он всегда помогал ему правильно видеть как бы картину да, с разных сторон глубоко как лучше действовать как направлять своего сына вот этого дуриотну который был очень, таким непослушным. И, э, тем не менее, вот эта слепота царя, которая физическая, о которой мы уже говорили, она здесь также проявляется, только она проявляется на уровне сознания. То есть он настолько слеп, что даже рядом находится величайший э, мудрец. Ну, как бы, нельзя сказать, что там величайший мудрец, хотя по сравнению с нами он такой. То есть очень мудрый человек, советник царя, и он всегда дает очень правильный советы, Но при этом царь из-за своей привязанности, своей слабости сердца, он все равно делает так, как хочет его сын. И из-за этого, собственно, и развязывается вся эта борьба, вся эта война. И что интересного еще можно сказать о Санджае, что он, как, собственно, происходит вот эта картина. Сидит царь, сидит царь, и рядом с ним находится советник, но они сидят... Вот он сидит на троне, и рядом с ним советник э, возле трона стоит. И при этом э, война на Курукшатре, которую рассказывает, то есть Бхагавадгита, она рассказана Санджай и и записана как рассказ, рассказ Санджай и Дритараштре. задает вопрос, Санджай отвечает. Но при этом, э, как он видит это все? Говорится, что перед тем, как началась война, э, отец... Отец Дритараштры в о котором мы говорили, который записал в себя до да великий мудрец, говорится, что он был воплощением Бога. Он пришел к царю и говорит, я могу тебе, то есть ты всю жизнь жил во тьме, то есть зрения не было. Но сейчас... Вот... Война будет большая, я могу, у меня есть такая способность, я могу тебе дать зрение, чтобы ты видел все происходящее. Ты можешь пойти вот на Курукшетру и наблюдать за всем этим действием. Но э, Дритараштар отказался. Сказал, спасибо, <laughs> нет. Он понимал, что сейчас будет война какая-то жуткая, поэтому он благополучно отказался. Но царь сказал, что Версадева, его отец царя сказал, что я даю тогда твоему советнику Санжаю способность видеть и слышать на расстоянии. И он как бы наделил этим даром, и Санджая, он стоя рядом с Дритараштрой, с царем, рассказывал ему что все, что происходило на Курукшетре, на поле битвы, и он слышал и видел, хотя это было за много-много километров там от, от этого трона, где они находились. Поэтому Санджая обладал таким мистическим видением, мистическим слышанием, очень большой мудростью, но всю жизнь Дритараштра не следовал его советам, хотя он давал очень мудрые советы. И он был настолько, настолько был предан царю, что даже после того, как война прошла, все были убиты, он оставался с царем, и потом царь ушел в паломничество, посвятил свою жизнь духовному ну, аскетизму. И Санджай был рядом с ним, но потом царь случайно там сгорел в весном пожаре, и Санджай тогда уже ушел в Гималаи а как бы посвятил свою жизнь отшальничеству и познанию Бога. В общем, он был очень мудрым и преданным, хотя царь не принимал его мудрости и преданности. Вот такой персонаж. Спасибо за внимание, делитесь мнением и вдохновением. До встречи!